Чипа, а всем привет, дорогие э? подписчики, моего канала. С вами я, мистер Джока. И мы сегодня играем в Танке Онлайн. И с мистером Слюпи. Подожди, что Слюпич. Всем привет. И кто не знает, что это за игра, то это Танки Онлайн. Ох, как? Блин, мама такой, такой медленный, блин. Я тебе говорил. Ты такой стоишь и Очень где он? Че, его убил, что ли? ты маман тоже в ты проходу не до них уж сзади в спасибо ну ладно короче это такой кстати не говори и кстати просите что будут серии такие маленькие это просто все программа такая что надо маленькие видео снимать это у меня просто так это у меня просто как-то называется там как сказать можно без этого там не зарегистрировано но чтобы зарегистрировано надо там покупать а пока что с покупкой мы подождем да Неба угу. и по пока я еще деньги буду копить это дело. и поэтому пока что будет только 10 минут Ах, ты вы. Че, че, че, че, уже боюсь, что это не че, спасибо, что такой? А тебя убивают! Все, пожалуйста! Алмазики, алмазики, алмазики! Ну собирай, собирай, собирай, я броню возьму. Ай, броню ту собирай. Алмазики-то А у алмазы-то. Это чтобы у меня был нормальный. Убери, что две серии. Да! 18 минут девка! А, серии... а э -э -э -э! Фейс, ты где ходишь, что тупой? Простите за его? Да, простите! Да, то серии... <сесс> <Таган. сесс> меня два раза убили! Два? Да. Дой, опять. Так да ты возьми другой этот. Да Маймон просто потяжелей, но Хантер, пока у меня прокачивается мощность. Хантер прокачивается? Да, я его прокачивать прошу. У нас уже что ли Хантер прокачивать? Ну, это ч с, с васпом ты не ходишь? Да ВАСП как-то не помним. Ну, он маленький но зато быстрый очень у тебя стреляют там из грома и ты быстро так выезжаешь Это тоже потом чего смотрел что там он быстрый нет mm -hmm. я на ним ездил много Эй! раз но тут если что пока что у меня у меня такой, и я не могу не успеваю никого убить, то простите, это будет временно. да Степа. Вот сейчас у него прокачается, и да, он сейчас. Все, когда у меня прокачается когда я все буду всех учиться. Это знаешь, почему плохо прокачивать? Ну, хорошо одновременно. Потому что ты когда в битве тебе не будет показывать, типа, этот предмет, это уже прокачан А когда ты выходишь, то тебе уже показывает. А это пищу как одну Он, главное, всех подходит, чуть-чуть постреляет, постреляет, потом отъезжает, они взрываются. Классно, да? Еще половину се. почти еще половину серии уже. А лакать вовых. Ну, поймите, что. так Го! Я прямо его в первый раз заваляла, когда он вышел, офигеть! Ах! Вот что еще мне хотелось, да? А да блин, ну их не бази вообще жесть. Да. Знаешь почему? их не У тебя фу стоит. Да. Ну если ст ⁇ выгонит, то я тоже выйду. А вон ты играет Вот именно, что я специально на эту север зашел. Молодец! Зида. Успел, да за что ты стрельнул? Я, я его убил, прикол? Не я его убил, не опыт дальний. А это просто ты кого-нибудь ранил, это ранил, да? Нет, я убил. Бах! Я даже, даже повернуться не успел, меня убили. Нет. На нашей базе, на нашей базе, Зида. Ну хотя ты не дотянешь с таким-то панцирем. Да, точно. И черепашка. И! Знаешь что? Ну, а? надеюсь, ничего не слышали. Так. Ух, спанцы. Ну, если ты рядом с пацаном это стрельнешь в стенку, то звуковая волна до него дойдет, и он тоже подохнет. Я знаю. Пацана, краска по это прикольная, серая. Знаешь, от чего защищает? От шафта. Куда спрятался! Пацан такой с... вкус в кустиках спрятался. Думаю, его никто не найдет. Иди, а Иди, иди от меня! У иди от меня! Стопа, ну, я, я сейчас поддохну. Ну хотя и 10 человек убил. Хотя Дима, мне еще четырех человек, и я буду свою. Кстати, мы, как вы заметили, мы начинаем как все остальные с новобранцев, а штаб, штаб а ну, уже тебе говорил! А это было в той серии, которую не успели. А, У нас уже вторая серия, там ЧП было не записывано. Но огнемет четыре... Чет, это троих убил, я уже слова не могу выговорить. <соспособление> Он про, проходит. Это всех с огнеметом очакает. Стоп, реально, возьми другой этот. Ну это будет уже следующая серия серии. Ну опять этот огнемет. Что, патроны закончились, да? Ой, да нет, нет, нет. А -а -а. Так, если я отключу, то мне надо делать уроки. А -а -а, ты уроки не сделал? Ой, Санта. Я, я уроки делаю очень реально завтра же выходные да, ну, че ну. мне мешает то ну а я тебе говорю у меня запрещено я, я просто в кусты стреляю и кого то убил <связываю> в слепую я в слепую просто стреляю в кусты бам с кого то убил Телевизор. <свят> Нет. Тебя тоже этот убил Ладно, пацан. Всем... Ладно, всем пока, дорогие подписчики моего канала, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал А с вами был я Мизо Ставьте лайки. И до скорого. Всем.